Всем привет! Вы на канале Science TV. Ну а перед началом просмотра я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Для меня это очень важно. А в этом видео мы изучим 6 способов улучшения психологического здоровья. Ну а мы начинаем. Приятного вам просмотра! Номер 1. Раздражайтесь меньше или лучше вообще не раздражайтесь. Вы замечаете, что вы становитесь терпеливее. Все специалисты в области психологии знают, что одной из симптомов в депрессии является раздражительность. Он передается от одного человека к другому. Все это потому что раздражительность сопровождает депрессию, что в свою очередь приводит к появлению ваших внутренних чувств, расстройства и беспомощности. Так если вы не будете раздражаться, ну или хотя бы поменьше раздражаться, то это значительно улучшит ваше психологическое здоровье. Номер два. Гигиена и уход за собой. Уход за собой – это один из наилучших способов для улучшения вашего психологического здоровья. Для начала вам может показаться, что это незаметно. Но однажды ваше лицо и тело будет сиять благодаря тем незаметным усилиям. И каждый раз, смотря на себя, вы будете довольным за себя. Это как бы ваш продукт, который медленно возвращается к вам. Номер три перестаньте откладывать ваши домашние дела на потом. Часто, когда вы в депрессии, вы чувствуете усталость и истощение, что лишает вас мотивации к действию. Но все же для начала составьте список дел, которые вам по-любому нужно выполнить, и начните их выполнять, одну за другой, и вы увидите, как выполнение домашних дел снова возвращает вам вашу энергию, ведь каждый из нас становится счастливее в момент выполнения поставленных задач и депрессия как будто бы не появлялась. Номер 4. Проявляйте интерес к деятельности. Одним из самых лучших способов улучшения психологического здоровья – это проявлять интерес к каким-нибудь занятиям, которые приносят вам удовольствие. К примеру, это могут быть танцы, рисование, программирование или игра на каком нибудь инструменте. Но это то чувство, которое побуждает вас к занятию вашим любимым делом а чувства депрессии или стресса исчезают. Номер 5. Измените ваш аппетит. Обычно организм тех людей, которые недоедают, испытывает сильное истощение, и это приводит в большинстве случаев к депрессии. А у тех, у кого склонность к перееданию, тоже не все в порядке. В конечном итоге оба этих пути не приводят к ни к чему хорошему, только к стрессу и депрессию. Необходимо питаться в средних порциях, в зависимости от вашего организма. И это здоровое питание обеспечит вам отличное психологическое здоровье. Номер 6. Развивайте вашу фокусировку. К примеру, можете ли вы сосредоточиться на чем-то одном на протяжении длительного времени? Депрессия влияет на вашу исполнительную функцию. Это способность принимать решения. Хотя больным приписывают антидепрессанты от тяжелой депрессии, Согласно исследованиям, было получено, что прием таких антидепрессантов не помогает вашей исполнительной функции, а наоборот затупляет ее и ваши когнитивные навыки, а это только помогает на время улучшить ваше настроение. Но если вы будете фокусировать свое внимание на развитие своих когнитивных психологических навыков, то ваша способность к принятию решений будет увеличиваться, а сила депрессии будет снижаться. На этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным и интересным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и интересные видео. Также делитесь этим видео со своими знакомыми, для того, чтобы помочь им улучшить их психологическое здоровье. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи, друг!